для всем друзья я на реке на кубани с фидером сегодня хочу половить рыбку посмотрим что получится фидер это огонь в реке кубань сейчас полноводная сильно разлитая воды очень очень много все затоплено мест для рыбалки не так уж и много комары жрут друзья просто их миллионы и миллиард сейчас сожрут меня полностью ну что, друзья, короче, погнали мешать мешком, прикормку, поехали. Ну что, друзья, сегодня для замеса взял два две прикормки, Черных хлебушек с Настя "Здрасте" и Мидиакарт. Почему их? Потому что других не было, заехал в магазин перед рыбалкой, хотел просто простого, самого дешевого дешевого черного леща взять, но ее почему-то нигде нету, пришлось вот так вот набрать, в принципе, без разницы. Кубань такая, такой водоем, которая прикормки терпит, лишь бы была темная. Куба не сильно принципиальная по прикормкам больше работают запахи и цвет производитель совершенно роли не играет вот такая вот. малаша так, теперь немножко водички чтоб прикормка начала раскрываться начала брать воду чтобы вся была влажная Моры жрут, друзья, тут это уже попшикался. Пшикалка мало чем помогает. Да, друзья, Кубань, стоять, стоять, да, друзья, Кубань это не весенний карась, тут прикормки надо побольше. За весеннего карася полпачки прикормки, несколько килограмм грунта, И нормально. Что я сегодня забыл, да когда забыл приготовить кашу. Фу, собирался уже очень поздно, с работы вернулся очень поздно. И быстро просто покидал вещи и мотанул. И про кашу просто забыла. она уже очень нужна. Люди уже приехали позже меня, уже позакидывали снасти, а я еще только прикормку мешаю. киш красные птицы пахнет очень вкусно друзья офигительный запах мидия с хлебушком очень интересный вариант прикормка красивая такая вот коричневая черная получилась серия карп она довольно крупная зерновые много всяких кусочков кукуруза зерновые так что но это не все друзья заполирую я это чуть-чуть топусом дам такую вонючку чтобы повкуснее пахло ой какая убойная вещь получится Миди, виде и хлебушек я надеюсь рыбке понравится грызут за раз за все это я попшикался все прикормка стала более темная после добавки вонючки все сейчас она минут 15 постоит как раз пока займусь ловли, потом перед рыбалкой еще добавлю водички до готовности. Для начала надо определиться что и как здесь глубиной воды очень много все разлилось поэтому совершенно непонятно. На 32 40 граммовая кормушка утонула. Глубина добрая. Один, 6 три, четыре, пять, шесть, сегодня, восемь, девять, десять, один, три, четыре. Здесь сейчас обратка образовалась, когда воды уровень, здесь идет одно из русл, проходит вдоль берега, но сейчас большой объем воды, вода разлилась и здесь образовалась обратка. Вот нашел границы кидать далеко не надо как раз обратка под берегом на ней буду ловить возможно сейчас посмотрю возможно 40 грамм кормушки хватит несмотря на то что большая глубина то есть если я буду ловить уже за обраткой там груз понадобится грамм 80 если здесь буду ловить то возможно сороковка обойдусь друзья поставил кормушку в 60 грамм просто по причине быстрее доходит до дна можно ловить сороковка здесь именно вот в районе обратки в районе я, в районе ямы но больше 30 секунд падает это немножко это немножко перебор ну что с точки определился в принципе корыто Корыто. и в принципе без разницы плавный туда прием, подъем плавный сюда подъем глубина на метров 6 здесь сейчас поэтому сильно где ловить особо разницы нету в этом чуть дальше чуть ближе Ну что, начинаю кормить, прикормка великолепная, с шикарным ароматом, просто с ума сходит. Поднимается ветерок, обещали на сегодня усиление ветра, а на завтра вообще ураган сильно обещали, до 18 метров в секунду. Еще и завтра дождь обещали, поэтому все бросил, доработал допоздна и рванул на рыбалку. Ну что, друзья, начинаем кормить. положу 8-10 кормушек все-таки река рыбу надо звать сдалека и удерживать на точке соседи уже вовсю карася ловят а я только начал закарливать друзья ну что друзья последняя кормушка вот она красавица и быстрее в бой на рыбалку хочется пошла родимая пошла она уже там на воде, на воде целая куча всякого мусора комары ужас Вот так вот прям роятся перед лицом. Как будто где-то на севере находится. <свы> ну что, кормушка заброшена последняя. Теперь цепляем поводочек. Несмотря на то, что века А я не буду ловить начинать с длинного поводка. Я сразу начну с 30-сантиметрового. Пока этому мне этого хватит. Так, что у меня тут? Что сейчас начнем? Начнем 14 поводок, 12 крючок. А там посмотрим, что за рыба будет. И возможно будем и увеличивать крючок, и утолщать поводок. Ну и по традиции в Кубани друг соратник, красный опарик. Но ну, начну не с одного, начну с двух. Ну, Первая кормушка боевая. В бой! В бой, друзья! Покрывка была мощнейшая, можно поводок на месте, просто резко тык, и сложила удилище. Да, нету поводка. Просто резко тык, и все, как будто уперлась. Офигеть, что это было. 0,14-го как и не было. Я еще без фидергама, <смех> может надо монтаж фидергамом поставить. Привет, кретенуш. Оп, вернулся. Меняю монтаж на монтаж с фитергамом и удлиню сейчас поводок, пока что-то непонятное рыба на точке есть, открывать не хочет, дюбнет, бросит, дюбнет, бросит. у меня поводок поводки по 30 сантиметров и вставки по 30 сантиметров Все, В итоге сейчас одену поводок будет у меня длиной 60 сантиметров плюс фидергам и крючок сразу побольше будем разбираться что и надо чтобы заставить клюнуть так как на точке рыба есть и вертик входит к одном и не сразу но в секунд через 40-50 уже начинаются подергунчики и периодически дюбает Что-то есть, ребятки Есть рыбка на червячках, кто-то клюнула, Что-то на червячка. Сейчас узнаем, кто там Рыбка, рыбка, рыбка кто -то. Кто -то. Кто -то. О, Карасик, друзья, какой классный он кубанский Смотрите, за низ как положено это паразитом ай, какой красивый вот он кубанский карасик вот. червячка скушал есть там рыбка вы не верите сразу на парыша кто там сейчас узнаем кто захотел? Кто кто то парыша заходил то то пористый убьет до последнего сопротивляется ничего себе ого, ого. Ага, ясно карась главняком клюнул светленький кубанский карась он светлый это в принципе вся рыба щука судак окунь кубанские все очень очень светлые так ну очень похоже что там рыба есть шиплот клевать не хочет подрежу вот так вот опарыша и червя посмотрим даст результат или нет добавка постоянно прыгает течение то усиливается то ослабевает прям заметно очень сильно по обратке то тяга вот здесь где обратка в эту сторону начинается то разворачивается в обратную Чуть течение усиливается и здесь потянуло сюда. Течение ослабло, потянуло обраткой. Иди сюда, иди сюда хорошенькая есть рыбка почти сразу после заброса что -то, что -то. ой какой хороший карасик отличный карасик ребятки Просто шикарный, карась весь побитый после нереста. Вот такой красивый, кубанский, красавец. Хороший. Вот такая. Иди сюда, иди сюда. Самое интересное, назвать сильными поклевками нельзя. Такие дюб, дюб, дюб. Река и карасик неплохое. Отдай удочку, такого нету. Очередной красавец кубанский. Вот он, красивый, а? ребятки, смотрите, какой. Пути, пути, пути. Эм. Машкара, комары, все жрут. Все замучили, садятся на очки, лезут в глаза. Брр. Так, в бой. точки мелочь собралась поклевка в руку была на падении о чехонь друзья небольшая чехонька вот это вот в руку нападение и было вот она небольшая сюда иди сюда есть рыбка есть на точке рыбы валом заходит цепляет с поклевками туговада какой карасик шикарный какой хороший карасик как ее её... буфала? нет это настоящий карась серебряный обыкновенный карась или необыкновенный, серебряный карась. Тот, который обыкновенный, это золотой. Серебряный карась, друзья. Или какой -то толстый? Я знать дикляной или нажрался. Такой толстяк. Красавец, друзья. Вот такой. Иди сюда. Иди сюда. Чук -чук -чук -чук. давай давай А! Ребята, опять сход. Так, меняю крючок. Это не дело. Меняю крючок. Иди сюда. Иди сюда. Льет рыбка, есть карасик, расклевался. Ой, какой красавец! Ди,ди ко мне! Ой, красавец! Вот эта карасичка. не убегай, не убегай, побудь со мной. Вот такой красавец, смотрите, друзья. А, смотрите побитый после нереста. Карасик не лисился, вот такой весь битый, весь в котках клюет. Но зато смотрите. А, плавник как остопырил. Ой, красавец! Расклевался карасик. Вроде бы. И у соседей получше стало. Самое интересное, прямо с, с утра. Почти не было. Было очень плохо. И вот на тебе. Стало получше. Я чуть в ворону не попал. Прикольно. Сейчас бы в ворону шип. Это было бы нечто. мимо исход они сидит сидит сидит сидит вроде сидит рыбка Сейчас сидит сидит Исход. Ага. Красик. вот так друзья перебирая длину поводка от 15 ой, красавец до 90 сантиметров подобрал ту длину которая сегодня лучше работает у меня это сегодня 60 60 сантиметров сегодня показывают лучший результат и червь кусочками работает лучше чем когда одеваешь целый казалось бы какая разница но вот физически такое бывает ё-моё машкара комары <клёк> <клёк> ужас при этом сказать что поклевки бешеные невозможно поклевки довольно не сильные хотя карасик хороший река послушать профессиональных спортсменов те расскажут что на реке всегда мощные поклевки сейчас Оп, оп, есть рыбка. Требка. карасики карасики ну какой красавец шикарный карась Походу, самец отнерестившийся. Ой, классно. Погода, огонь. Просто шикарная, не жарко. Плюс тут еще тенек. На завтра дочь разой обещали. Сегодня, возможно, к вечеру гроза. Возможно, на эту перемену. И карась чуть-чуть нервничает. друзья слегка душновато есть такое немножко дождь перед дождем комар обычно очень злой вот что у нас сегодня и получается он сегодня очень злой на репиленты не реагирует вот эта поклевочка была долго он там возился Долго думал, плюнуть или нет, но решился все-таки. Долго возился он там. Ну что друзья рыбку половил довольно классно карасик на фидер клюет активность средняя наплывами здесь течение вот в этой яме получается то в одну то в другую сторону течение в самой кубани усилится гонит сюда течение ослабеет в кубани гонит обратку И поэтому ловить и, и, и клев точно так же. То усилится, то ослабеет. Ну, подловил. Килограмм 5 карасиков. Отличный, зачетный карась. Офигительный, кубанский. Как я и говорил, гипы совершенно не работают. Работает чистая насадка. Лучше всего показал результат красный опарик вместе с бутербродом с червем. Рыба клюет, ловить можно. До новых встреч, друзья!